Все время сталкиваетесь со знаками решетки на просторах интернета? Не можете понять, зачем ставят диез перед словами? Сегодня мы расскажем вам о значении знака диез. После просмотра этого короткого информационного видео вы узнаете много интересных фактов. Знак диез или же решетка, октаторп, хэш, знак номера и даже знак фунта — это все графический символ, который используют в самых разнообразных ситуациях. Этот символ используется даже в музыке, в нотной грамоте. Музыкальные нотации диез — это символ, обозначающий повышение стоящей справы от него ноты на один полутон. В 60-х годах 20 -го века в мировом масштабе интерес к знаку решетки набрал обороты. Поэтому американские специалисты в области телефонии решили придумать для этого символа специальное название. Вариантов было несколько октатор «Октоторм», октатерб. Но ни один из этих вариантов не прижился и практически вышел со словесного оборота. В русской же типографике этот знак не был распространен до конца 20 века. 21 век – это век, когда знак диеза начал активно функционировать на постсоветском пространстве. Он часто использовался при наборе разнообразных комбинаций на мобильном телефоне, в нотной грамоте и при замене знака фунта. В наше же время диез — это ничто иное, как популярный символ в сочетании с каким-то тематическим словом. Все это называется хэштегом. С его помощью можно объединить определенную тематику или же найти то, что вам необходимо. К примеру, по разным хэштегам в социальных сетях можно следить за жизнью любимых исполнителей, актеров, футболистов, моделей, блогеров и других. Хэштеги могут выражать контекст сообщения, передавать и дополнять его эмоциональный настрой. Сегодня ни один блогер не обходится без хэштегов. Каждое сообщение подкрепляется ключевыми словами с решеткой. У многих есть свои авторские хэштеги. Поэтому смело пишите тексты и подкрепляйте их своими авторскими хэштегами. Подписался на канал? Интеллект свой показал!